Здравствуйте, дорогие! Хочу сейчас попробовать записать для вас медитацию ⁇ Путешествие к матери рода ⁇ Эта медитация точно для наполнения и для ресурса. Я собрала ее из какого-то опыта, знаний. Когда-то я сама делала похожую медитацию на одном из психологических тренингов. Также я проводила эту медитацию в своей группе «Счастливая женщина». Почему она ресурсная? Потому что увиденное, в ней понятое, в ней принятое, в ней – это обязательно ресурс. Это о том, что вы не одна, что у вас был ваш род и, самое главное, женский род. Много-много женщин в роду, и каждая из них, может быть, и не думала о вас, но если вдруг думала о своей прапраправночке, -пра -пра она сто процентов желала ей очень-очень счастливой женской судьбы. Проделав эту медитацию, мы получаем необыкновенный ресурсный опыт, опыт таких сил, надежды, и, и в хорошие счастливые минуты, может быть, в трудные минуты мы можем вспоминать об этом опыте. Может быть, он сам будет проходить, и неведомые силы будут появляться. И давать нам такой толчок, чтобы жить дальше. Более счастливо или просто не так сильно горевать. В самый грустный день, пасмурный, воспоминания об увиденном в ней. Возможно, дадут вам силы заметить маленького проблеска лучка солнца. Наверняка он есть или может быть приятные небольшие короткие ноты какой-то птички которая пропоет какой-то знак наверняка будет что все будет хорошо наша жизнь кто-то говорит полосатая кто-то разная кто-то говорит что специально бывает не настя что потом <как> наценить счастье я не знаю так это или все по-другому но точно знаю, что бывают разные моменты в жизни. Поэтому я делюсь этой медитацией, очень надеюсь, что она кому-то поможет. И еще очень надеюсь, что минуты, когда действительно у вас будут опущены руки, вспомнив про этот опыт, который, возможно, вы получите через медитацию, путешествие к матери рода, Руки наполнятся силы и силы появится, чтобы их поднять, протянуть к небу, сказать самой себе или положить на сердце, да все у меня хорошо. И прощаю тех, кто меня обидел или расстроил. За сегодняшним днем наступит другой день. И даже сейчас не все так уж плохо, как казалось. Вот это как бы для этого я предлагаю вам попробовать сесть и лечь удобно, как вам хочется сейчас постараться, чтобы позвоночник был прямой, расслабиться и закрыть ваши прекрасные глаза, дать возможность себе отдохнуть, Отдохнуть от хорошего дел и от трудных дел, Отдохнуть от радости и от забот. И уделить время себе. Тем более наполненные будете вы, тем более счастливы будут люди рядом с вами. Женщина как волшебница. С своим хорошим настроением, блеском своих глаз. Будто бы освещает и как волшебными искорками делает радостнее людей вокруг. Это действительно волшебство. Возможно, это как-то объясняется какими-то энергиями. Может быть, не объясняется. Самое главное, что мы это знаем, каждый на себе испытывал. Поэтому нам нужно заботиться о себе еще больше. Позаботьтесь о себе в эти ближайшие пять минут. Желаю вам счастья и хорошей медитации. Начните глубоко дышать. Продолжайте свое спокойное и ровное дыхание. Сосредоточьтесь на вдохе и на выдохе, старайтесь, чтобы они были равными, вдох и выдох, вдох и выдох, вдох и выдох, чтобы между ними не было промежутков и остановок, какой вдох такой выдох если у вас не получается не стоит беспокоиться продолжайте дышать в своем ритме принимая себя сейчас такой какая я есть и потом можно пробовать это упражнение просто расслабление Дыхательное упражнение, когда вдох равен выдохом, без всех промежутков и без остановок, это хорошее упражнение. Оно помогает гарни гармонизировать нашу жизнь. Сейчас просто отдайтесь своему дыханию, как будто кроме него ничего в жизни нет. Поднимается, опускается ваш животик, следите за этими волнами, отпускайте все беспокойство, все мысли, постепенно погружаясь в свою глубину, обратите внимание, как вы оказались на чудесной, красивой, солнечной поляне. Сочной зеленой травой. Все, что там вы видите, прекрасно, красиво. Ароматы вам нравятся. Вы можете быть в обуви или босиком. Вы идете по этой поляне и видите дорогу, ведущую в город где живут женщины вашего рода. Дорога для вас очень легкая, как будто бы есть волшебные силы, которые просто помогают вас идти по ней, поддерживая, как будто бы невидимые руки приподнимают вас, приподнимают. И вы такая легкая, как девочка, идете по этой дороге, и вот появляется первый дом по левую сторону, второй по правую. В каждом этом доме, а они очень разные, живут женщины вашего рода. Возможно, эти дома различаются по эпохам. Вы можете заметить, чем занимаются эти женщины, какими ремеслами, что делают. Кто-то из них выходит вас поприветствовать и машет вам. Улыбается. Кто-то выбегает, когда вы уже прошли, и смотрит вам вслед тоже машет. А вы идете только вперед. По дороге к матери вашего рода. Смотрите в глаза женщин, которые выходят вам навстречу и радуются. Это ваш женский род. Приветствуйте всех. И улыбайтесь принимайте их послание о счастье для вас вы можете быть внимательными а можете просто наслаждаться легкостью своего пути дорога может быть ветвистая а может быть прямая и вот вы точно знаете куда идете как маячок зажегся у вас впереди это жилище матери вашего рода, может быть, это дом, а может быть, пещера с огнем, на горе, может быть, это жилище рядом с рекой, дорога вас ведет именно туда. Какой бы ни был очаг матери вашего рода, он такой, какой он есть. И вот вы легкой походкой приближаетесь все ближе, ближе и ближе к ее жилищу. Приблизившись, возможно, вы заходите, или она выходит вам навстречу. Посмотрите в ее глаза. Раскройте объятия навстречу. Обнимите ее. Это волшебная встреча с матерью вашего рода, которая больше всех желает вам женского счастья. Она показывает вам, как она живет. Любовится, какая вы красавица. слушает вас то, что вы хотите ей сказать, возможно отвечает на ваш вопрос, если у вас есть вопрос, задайте ей. говорите о самом важном, что сейчас приходит. у нее совета если нужно примите от нее подарок который она отдаст вам может быть это подарок будет в форме совета или в форме какого-то предмета или что-то вам может быть очень очень понравилось И вы можете просто попросить ее подарить вам это. Примите это с благодарностью, по возможности сохранив в своем сердце. Просто приняв этот предмет в сердце, этот совет, это благословение. Скажите ей, какой безмерно благодарный познакомиться с ней и знать, что у вас есть такая огромная поддержка, что она так сильно надеется, что вы будете счастливы, так уверена в ваших способностях, в вашем потенциале, в вашей красоте, в вашем добром и очень красивом сердце. Пусть ее уверенность и надежда на ваше счастье наполнят вас такой силой, которую вы принесете через всю свою женскую судьбу. Поблагодарите ее, попрощайтесь и счастливо и возвращайтесь возвращаетесь той же дорогой. Вы можете более внимательно посмотреть теперь на женщин рода, которые теперь все в курсе, что вы пришли Приходили к Матери Род, пришли посмотреть на них. Они все вышли и стоят вдоль дороги. Каждая желает вам счастья. Возможно, каждая желает что-то свое. Если вы услышите их пожелания, возьмите их с собой. Каждая Маша и благословляет вас, желая только самого главного. И одно из этих самых главных пожеланий – это счастье. Счастье. Будь счастлива. Будь счастлива, они произносят ваше имя. И вы идете счастливая, красивая, светящаяся, женственная и наполненная. Возвращаясь той же дорогой к поляне. Вы не оглядываетесь, вы просто идете своей дорогой, дорогой вашей жизни, зная, что у вас за спиной есть ваш женский род, который всем своим сердцем, всеми своими жизнями, всеми своими судьбами поддерживает вас сейчас в этой жизни, в вашей жизни. Выступаете на поля, Еще раз дыхаете этот свежий воздух. Радуетесь теплому солнышку. Подтягивайтесь, кружитесь, радуетесь. Можете полежать, все что хочется. И постепенно насладившись, своим пребыванием на поляне. Вы очень спокойно и мягко возвращаетесь в свое тело и в свою уникальную жизнь. Вы снова наблюдаете за своим дыханием, затем как поднимается, опускается ваш животик. Можете чуть-чуть пошевелить кончиками пальцев. И спокойно приходите в себя, не открывая глаз. И только когда будете готовы, можете открыть глаза. И порадоваться тому, что вы есть. Потому что вы единственное, неповторимая, Самая лучшая для себя, по-своему счастливая, здоровая и прекрасная женщина. Я со своей стороны желаю вам счастья, здоровья и счастливой женской судьбы. С любовью для вас. И не Shamsundurani, Shamsundurani